Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о новомодной игрушке под названием Клуб Хаус. Шума очень много, полет на Марс прошел в Туне, про протесты все забыли, у нас есть Клаб Хаус, торжественно восклицает народ. У меня, кстати, Клуба Хауса нет. Я счастливый обладатель инвайта, но несчастный обладатель Android. Нищеброд, как писал Митя Лешковский, но только по другому поводу. Кстати, когда сделают приложение под Android, у меня есть опасение, что про Clubhouse все забудут. Мода, она вообще крайне сиюминутна. Поэтому в скринкасте я буду Владом Лавриченко, который любезно предоставил мне свой iPhone. Приложение бесплатное, скачивается в App Store, требует ввести номер телефона, насколько я понял, если у вас уже есть инвайт на этот номер вас запустят сразу, если нет, как собственно в случае с Владом, вам придется ждать, когда вам этот инвайт выдадут. С инвайтами проблем тут на самом деле нет, у Наташи Барановой, которая собственно предоставила инвайт Владу, их скопилось уже 6. у других пользователей их, я думаю, примерно по столько же. А значит их количество растет в геометрической прогрессии. Тут можно импортировать данные аккаунта из Твиттера если есть или заполнить ручками. Мы заполним ручками. Мы — это я и Влад. И тут нужно выбрать интересы. Я так понимаю, чем больше, тем лучше. В том числе по ним вам будут рекомендовать комнаты впоследствии, если у вас не так много друзей и лента не будет наполняться. А тут нам советуют на кого бы еще подписаться, причем все они уже отмечены, поэтому лучше сделать select individually, чтобы выбрать подходящих, а не брать все скопу. Notifications, наверное, лучше не включать, хотя это на любителя. Все. Сразу выскочило уведомление о комнате, которая, по мнению Clubhouse, должна Влада безусловно заинтересовать, но его это не интересует. Собственно, что тут есть? На главной странице комнаты, которые сейчас запущены. Вот видите, одна, например, с Алексеем Навальным из СИЗО. В календаре собраны те, что стартуют в ближайшее отдаленное время и здесь же можно запланировать собственный эфир. Не знаю, кстати, правильно ли называть это эфиром. Но рекомендации тут, насколько я понимаю, пока предельно хаотичные. По мере появления друзей лента будет более приближенной к индивидуальным предпочтениям. Далее Activity, наверное правильнее сказать Notifications, ну собственно уведомление о том, что происходит, вот один человек уже подписался на Влада, и настройки, можно добавить email и лучше добавить на всякий случай, чтобы был запасной вариант подтвердить кто вы есть, настройки кстати здесь предельно скромные, ничего такого особо нет, интересы вот можно подредактировать, ну и собственно можно сказать что на этом все, вот и весь Clubhouse. Explorer можно поискать людей, за которыми вы хотите фоллоу либо разговоры по определенной тематике, к которым вы хотите подключиться. Вот за этой иконкой скрываются ваши друзья онлайн. С ними можно стартовать в закрытую комнату. Мы это сделаем сейчас из аккаунта Наташи Барановой. Владу приходит уведомление, что Наташа стартовала новую комнату, и он может к ней подключиться. Вот такой у них происходит сейчас разговор. На мой взгляд не самый удобный способ связаться с человеком. Скорее нужно дублировать куда-то типа Телеграм сообщение, что вы ждете собеседника. Совершенно не факт, что он заглянет в notifications в клубе. А если писать в Telegram, то он может там и позвонить проще. Ну и главная и основная кнопка — это запустить собственную комнату. Открытую для всех. Только для людей, фолловерами которых вы являетесь. Сложно, кстати, перевести на русский слово фолловер. Последователь это как-то чересчур религиозно. И закрытая комната только для тех, кого я выберу. Давайте сделаем сошел. Топик, то есть название, и комната запустилась. Дальше случилась накладка. Я был дезинформирован, что содержание разговоров нельзя записывать. Типа стоит блокировка на запись скринкастов, как в Бриар. И даже не прочитал предупреждение, а оно гласит, что публиковать запись нельзя, а записывать-то можно. Поэтому все остальное я сделал принт-скринами, а переделать не могу, потому что айфона уже нет. Но там все на самом деле понятно. Вот Влад стартовал комнату, он модератор, отмечен зеленым значком, он может говорить, а Наташа может только слушать. Клик по иконке Наташи позволяет как выгнать ее из комнаты, а то и вовсе пожаловаться, так и пригласить в спикеры. А вот когда она приглашена в спикеры, ее можно сделать модератором, она также получит зеленую иконку, а можно отправить обратно в аудиторию, то есть вернуть к тем, кто молчит и слушает. А тот, кто молчит и слушает, может поднять руку и попроситься в спикеры, и модератор уже решит, дать ему слово или нет. Собственно, чем это отличается от Zoom, кроме наличия базы данных по открытым в данный момент комнатам и хайпу вокруг, не очень понятно. Обычный голосовой чат с немного докрученным функционалом. Есть на этот счет песня у Летова, но она неприличная и несколько обидная, поэтому приведу слова другого поэта. Никто не слышал Stranglers, на топе только Space. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.